Ну вот, ребятки, а у нас впереди последний зачетный день и последние-последние гоночки. Ну, как последние выпуски будут еще у нас. Вспыша обязательно. Но рождественская серия гонок у нас подходит к концу. И, наконец-то, мы с вами узнаем, кто же выиграл эту гонку. Достанется ли Крушили главный приз или его, как всегда, заберет вспыш. Ну ладно, много слов. Погнали ездить! Уху! И инструктаж. Ну как без инструктажа. А пока не слушать, что же им делать. Я снова применю свою пушку. И никто меня не сможет обойти. Вот так крушила настроен. А все ребята готовы к этой гонке. Ведь впереди решающие заезды. Вот она пушечка. С этими снежными шариками у нас прыжок батут не знаю джампер крутая штука в общем но мы пока занимаем не совсем удачную для нас позицию ничего страшного ребята самое главное участие и ваша поддержка я верю в вспыша я думаю вы тоже в него верите а естественно если все в него верят он конечно же и победит вот, моя вера прошла не зря, он начал занимать лидирующие позиции. Но пока еще не финиш, говорить о чем-то рано, но мы с вами постараемся... Вот, а вот и финиш, постарались. А вот и заезд номер два на сегодняшний день. Тоже очень решающая гонка. У Вспыша пока есть небольшая привилегия перед всеми гонщиками, но турнирная таблица может поменяться в любой момент. Ребята, никто не застрахован от проигрыша и от победы, естественно, тоже Летают шарики, летают Кто же там у нас впереди? Позади у нас крушила А впереди у нас, по-моему, никого и нету Ах, вот, теперь и, и, и крушила впереди Но ничего, мы пошли по внутреннему радиусу И его немножко обошли Вот, мы немножко вырвались вперед на пол корпуса, как бы сказали На гонках для лошадей но Крушила воспользовался нашей слабиной и пришел первым. Но мы занялись все-таки вторую. Крушила пришел первый! И это его! Кто знает количество побед Крушилы по всем выпускам, которые у нас были? Напишите в комментариях. Подсказывай, подсказывай, а пушка тебе поможет. Так, ты снова снежками будешь пуляться. Хорошо, будем знать. В путь! Погнали! Свистит резина, свистит аж запах под носом резины паленой, знаете, как на гонках, кто когда-то присутствовал с родителями, может быть, или сам где-то видел такой специфический запах резины. Ну, ладно, у нас-то вспыш гоняется, а мы про какую-то резину тут рассказываем. Снег летает, снег летает, мне интересно, сколько у них усилий пошло на то, чтобы почистить всю эту трассу от снега. В Excel Сити коммунальные службы работают очень хорошо нашим коммунальным службам. Даних немножко идти еще далеко. Вот, вспыш, видели, какой финт мы сделали? Чудесный. Уху, повторили еще раз и еще раз. На одном колесе. Финишировали. Ну а пока мы на одном колесе э, показываем всякие трюки. У нас финальная гонка! И Спыш, как всегда, вырывается вперед, но небольшие преграды его заставляют занимать вторую позицию. Ничего страшного, он опять вырвался. Как я уже и говорил, наша фортуна изменчива. Все зависит от нашего мастерства. А Спыш это профессиональный гонщик, естественно, управляемый таким же гонщиком AJM. Ну, я неправильно сказал, Вспыш профессиональная гоночная машина, а Эджей профессиональный гонщик, который знает, что делать в экстремальных ситуациях. Вот, немножко вот так подрезать соперника, и у него проблемы, и у меня проблемы, и все можно решить, самое главное добраться до финиша целыми и невредимыми, ведь дружба для нас главнее. Но победа тоже очень важна!